Как с помощью блокчейн Partners Pro пассивно заработать 2 миллиона долларов? Вы можете это сделать, используя главный секрет известного на весь мир миллиардера Уоррена Баффета – силу сложного процента. Токены сервиса BPC приносят своим владельцам до 5% в день от общего оборота бизнеса. Сегодня вы покупаете BPC всего на 600 долларов и, получая ежедневное начисление прибыли, используйте ее, чтобы постоянно наращивать объем ваших монет. За первый год вы увеличиваете ваш депозит до 5000 долларов, за второй до 87 тысяч и за третий до 2 миллионов долларов. Используйте секрет миллиардера и начните получать свой пассивный доход с блокчейн Partners Pro с настоящего момента!